Привет! На связи как обычно Антон. Каждому из нас крайне необычно видеть различные миниатюрные вещи, которые копируют их оригинальные модели. В этом выпуске я подготовил для вас очень крутые пушки, размеры и вид которых вас точно удивят. Если же вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте этому ролику лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на мой канал. И не забывайте в конце видео конкурс на 500 рублей. Давайте начинать! Сперва я спешу показать вам миниатюрный автомат Калашникова, выполненный в золотой расцветке. С первого взгляда он может показаться самым обычным и ничем не отличающимся от других. Но на самом же деле одни рукодельники сделали его полностью рабочим, невзирая на его малые габариты. То есть вы можете поместить вовнутрь подходящий по размеру патрон и выстрелить на небольшую дистанцию. Что же касательно внешнего вида, Калашников выдался очень ярким и детализированным. Лично мне приглянулась гравировка в области его магазина. Будь такой доступен для покупки, я бы сразу же его приобрел. Ну а что, помимо клевого брелка, это еще и своего рода антистресс, из-за возможности стрелять. Думаю, ни один человек в наше время не мог не слышать о таком персонаже из комиксов, как Росомаха. Этот легендарный герой имеет одну особенность, которую так любят повторять косплееры. Его острейшие когти. Игрушка, на которую я наткнулся в интернете, повторяет его руку. Она получилась достаточно маленькой, из-за чего владельцы налезает лишь на палец. Но все равно... Крепится она достаточно хорошо, и, как можно заметить из ролика, может похвастаться и своей остротой. Вышло это довольно-таки необычным, поскольку имеет нестандартные размеры и может как использоваться в бульту в роли ножа, так и стоять и красоваться собой на специальной подставке. Если вы думаете, что сделать красивое декоративное оружие в домашних условиях нельзя, то просто посмотрите на этого парня. Он сделал мини-пушку из подручных элементов за один вечер. Сперва он вырезал форму оружия из брусочка, после этого сделал небольшое углубление в нем для установки вовнутрь дула, и затем установил его. Для создания курка он воспользовался стандартной банкой от колы, из которой взял небольшую часть крышки. Дело осталось за аккуратным приклеиванием всех недостающих декоративных частей. После этого парнишка сделал подставку и красиво завершил видео, совершив выстрел из пушки. Тут все было так же просто. Порох – это раскрошенный кончик спички. В общем, делайте выводы сами, и если хотите, попробуйте соорудить что-то подобное. Следующему умельцу в голову пришла идея создать копию своего кухонного ножа, сделав его таким же внешне, и в то же время ни капли не потеряв остроту. Сперва он занялся его формой, и в принципе это не вызвало никаких проблем. Сделать мини-нож в наше время не считается чем-то особенным. Но вот дальше он всерьез взялся за это дело. Вначале он использовал стандартные заточки и довел его толщину до 0,7 мм. Но этого было недостаточно. Тут парень понял, что нужно что-то посерьезнее, и решил воспользоваться точильной бумагой на тысячу грит тем на 5 тысяч, а после и на 8. Тут я подумал, что наверное это финал, но оказалось, что это совсем не так, последняя заточка была алмазной со специальной мазью на 100 тысяч грит. По окончанию всех процедур мастер поместил нож в какую-то особую бумагу и дал ему там отдохнуть. На выходе у него вышла модель, которая полностью повторяла кухонную, и в то же время за считанные секунды без каких-либо дополнительных усилий могла расправиться с бумагой, помидором или даже пластиковой бутылкой, как он показал в своем ролике. Маленькая самодельная пушка в этом выпуске уже была. Но этот крохотный револьвер имеет такой же стиль, как и она, да и к тому же тоже сделан в домашних условиях. Вот и я решил добавить его в свой выпуск для, так сказать, полноты картины. Автор даже сделал специальную коробочку, в которую аккуратно поместил все его части. Но обо всем по порядку. Револьвер вышел размером с несколько ноготков, но в то же время был отлично детализирован и разукрашен. Для стрельбы из него автор не использовал никаких спичек в ролике, а просто поместил во внутрь какие-то крошечные пульки при помощи пинцет. Что касательно пулек, для них он тоже придумал нестандартные стеклянные коробочки, с прикольной формой. Мощности выстрела этого оружия хватило, чтобы разбить стакан или прострелить бутылку с колой. Еще одно доказательство того, что судить по одному внешнему виду не стоит. Это миниатюрная винтовка PCP, выполненная в масштабе 1 к 4. Длина стального ствола получилась 140 мм, гильзы выполнены из латуни. Одного заряда пушки хватит более чем на 30 выстрелов. Прицел был встроен лазерный указатель. Как заявляет автор, он давно увлекается созданием различных моделей оружия, но это был его первый пневматический вариант. Как по мне, получился он очень крутым и впечатляющим. Та же скорость стрельбы, ее мощность, внешний вид винтовки. Да вообще все, не к чему придраться. Ну а эта модель, повторяющий образец самого маленького из когда-либо созданных пистолетов на 2014 год 27 миллиметровая полуавтоматика Калибри. Его магазин вмещал в себя 7 патронов. Стрелял он трехгранными снарядами, скорость вылета которых составляла приблизительно 650 футов в секунду. Обозреваемый мною вариант во всех аспектах повторяет оригинальную модель, за исключением разве что скорости вылета патронов. У него достается магазин. Пистолет по-настоящему стреляет и также перезаряжается. Грубо говоря, если создатели этой штуки покажет его кому-то, то сможет рассказать о настоящем калибре, указав, что оригинал разве что больше в размере. По-моему, это шикарная и сильная работа, заслуживающая уважения. Теперь я ненадолго отойду от обычных моделей оружия и покажу вам еще одну опасную штуку под названием гильотина. Человек сделал ее полностью безопасной, ограничив конструкцию по мощности. Также спусковой механизм в нем ручной и никак случайным образом не сможет принести вред человеку. Что же касательно сборки, вкратце. Сперва он взял кусок дерева, вырезал нужную часть и отшлифовал ее. Затем пришлось поработать над каждым элементом гильотины отдельно. Самим держателем острия, держателем головы и подставкой, на которой стоит вся конструкция. Аккуратно завершив каждый элемент, он окрасил их в один цвет и приклеил друг к другу. Некоторые части были вовсе Лезвие же держится здесь на резинке. По-моему, вышел крутой вариант, который сможет украсить любую полку своим присутствием на ней. Это миниатюрная копия автомата М4А1. Как по мне, это потрясающая пуха, независимо от того, в какой на комплектации. Всегда будет одной из самых узнаваемых и всеми любимых. К слову говоря, даже такая кроха, которая попала ко мне в выпуск, имеет удивительную детализацию. На ней четко выделены все основные элементы – магазин, приклад, внешний ствол, а насыщенный черный окрас придает еще большей реалистичности. м приходит вместе с набором патронов золотого цвета, которые помещаются в магазин. Стрелять она по-настоящему, конечно, не умеет, но патроны будут вылетать при перезарядке. В целом, это очень крутая модель, которая заслуженно занимает свое местечко в моем списке лучших. Специально для любителей шутеров, в частности CSGO, я внес в этот выпуск снайперскую винтовку в миниатюрном исполнении, которая облачена в камуфляжный скин. Ее размеры составляют 11,5 на 3,5 дюймов. Она оснащена регулируемыми оружейными сошками для удобства стрельбы, а также реалистичным оптическим прицелом с линзой. Кроме того, снайперка умеет перезаряжаться, но выстрелов не производит. Хотя и без того модель просто обалденная. Думаю, такой обрадовался бы даже тот, кто совсем не играл в шутеры, но что-то знает об оружии. Магазин тоже можно снимать, и в него даже вставляются патроны. К слову говоря, полная комплектация состоит из самой винтовки, съемных модификаций, в числе которых есть магазин, и нескольких снарядов. Так, а здесь у меня мини-копия пистолета-пулемета MP3840, разработанного Генрихом Фольмером. Честно говоря, на игрушечный он совсем не похож. При нажатии на курок он очень реалистично имитирует выстрелы, после которых даже появляется дымок. Мне страшно представить, с какой мощью на самом деле пронзают его пули. Пистолет выполнен из стали и имеет очень хорошую проработку. Крошечный по размерам магазин помещается до 10 снарядов одновременно. Модель действительно очень маленькая. У нее также есть комплектация в виде бинокля и одного пестика. Вау! Как только я впервые увидел эту модель, то сразу понял, надо скорее показывать ее вам. Это копия морской пушки, сделанная из латуни и африканского дерева. Она имеет золотистый оттенок. Если поджечь фитили вставить снаряд, то пушка эпично им выстрелит. Она собиралась и изготавливалась из самых обычных материалов. Парниша, который собрал пушку для учебного проекта, буквально использовал подручные материалы, которые оказались у него дома. Африканская древесина была вырезана из 8-миллиметровой пластины, которая первоначально использовалась как плитка для пола, а латунные детали сделаны из стандартных латунных стержней, которые он нашел у своего отца в гараже. Это лишний раз доказывает, что если захотеть, то получится все. Что ж сказать, А модели правда потрясающие. Думаю, будь у меня возможность, я бы обязательно пополнил такой свою домашнюю коллекцию прикольных вещичек. Но не смог я устоять и добавил в свой выпуск еще один автомат Калашникова. Основные его части выполнены из металла, а пластик заделан под дерево. По своему окрасу миниатюрная модель в точности повторяет оригинал. Ее длина составляет 11 дюймов. Оружие оснащено удобной подставкой, а также съемными модификациями, которые являются частью большой комплектации. Функционалом Калаш тоже не обделен, он имитирует выстрелы и умеет перезаряжаться. Ну ничего себе! Если вы думали, что все модели, которые были до этого, являлись маленькими, то вы глубоко заблуждались. Как вам такой кроха-револьверчик? Его размеры составляют 24 на 16 миллиметров. Пистолет полностью работоспособный и стреляет патронами калибром полтора миллиметра. Скорость полета пули довольно серьезная. Все пропорции при изготовлении револьвера тщательно соблюдены. Он имеет реалистичные элементы, а его главной особенностью, конечно же, является барабан. Сама модель очень прикольная и выглядит просто офигенно. Я был удивлен. А что вы думаете на ее счет? Встречали ли что-то еще меньше? Далее у меня идет оружие САЙ. Колющее клинковое холодное оружие типа стилета. Внешне оно похоже на тризубец с коротким древком и удлиненным средним зубцом. Возможно, вы не обратили внимания, но такое оружие встречалось в фильме «Матрица». У этой мини-модели хорошо проработана рукоять, которая оснащена противоскользящим покрытием, а лезвие имеет переливающийся оттенок. Такое оружие используется в паре, для левой и правой руки. Лезвие здесь, конечно, не заточено, чего серьезно пораниться им не выйдет. Но я бы так или иначе обращался с подобным осторожнее. А здесь у меня оружие, выполненное из элементов конструктора Лего. Это пулемет, который идет вместе с огромной обоймой. Стрелять он не умеет, но зато реалистично выкидывает патроны сбоку. Пулемет установлен на специальную подставку и умеет вращаться в разные стороны, чтобы перевестись на новую цель. В процессе имитируемой стрельбы ствол, кстати, тоже двигается. После того, как патроны закончатся, их можно будет снова прицепить на специальную пластину. У пушки также есть свой декоративный прицел и другие интересные элементы. А это не менее крутая катана. Она имеет пепельный оттенок и оснащена очень удобной рукоятью с элементами красного цвета. К самой ручке прикреплена черная цепь, которая придает мечу еще большего эффекта. Суба здесь, кстати, тоже проработана. Она выполнена в виде круговой направляющей. Несмотря на то, что эта мини-модель кажется довольно безобидной, она имеет хорошую заточку лезвия, от чего лучше с ней не шутить.